Банде-гурупадад-дандам-бхакта-бинда-саман-нитам Сричаи-танна-правум-бандениттананда-саходитам нанана Нанг bande Радика чарно дайам гопи Гопи-jan-о-самайуктам-биндаванам-ману-хар калпатару васки пасинду бываса Патитаананг пабуне бхавишкаме бью намо нама моканкаро тивачаланг пангунланг хетигрим яткипатаманг ванди парманананду мадвам брана Нараяно маскитто норунче иванороттамам. Девин сварасватингивасам тато жайо мудире. Шанкитане Кришна кахто подеш. Садану ракта гуру бхакти Дхейам сада пари бабагном авиштуду хум титас падам сива вирачанутам сараньям бхета ти хам бонудопал Пурна Нурагара Сасагара Сарамуртихи Сарадхика Мейкада Кипанкаруси Сри Кришна Чайтана Прахунитананда Сиат Дехитагадада Харасива Садихи Шия Дхайта Валадхарасива Гаура Бхакта Кришна Кришна Кришна Аянуламмита Буджау Канука Абхадхату, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Миганге Табад Панкаджам Сура Сурвир Вандито Муктин, чак муктин, чадада синитам, бхаванурупе нсадан нхранам, Гангаатаранграманияджата Нара, прия, мананга, мадапахарам, барана сипурапати, бхаджави, исханатхам, баги, саджасу, бадани, лакшмири, вакшаси, джасса, кришна Krishna Krishna Хари, Хари, Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare ихай су харир да Никола Опия, Никола Опия, Никола Опия, Австасу Сарвасу, са Живанмукто учтет. Николасу Австасу, са Живанмукто са учтет. Живанмукто са учтет. Горя Гостипоти, Сисила Вакти Сиданто Саросади Гостами Джагур Побад. Параманшо Джагур что мы должны определиться, что мы хотим и определиться, что мы не хотим, иначе мы не сможем начать и вот мы должны определиться, что мы хотим и чего не хотим, иначе мы не сможем совершать Харибаджан. И вот щелопахопад говорит, что те, кто хотят посвятить свой ум, свое тело, все что у них есть. И вот они зовутся дживан муктами. Дживан мукта значит, живя в этом материальном мире, Мы Находясь в этом материальном мире, мы делаем все. Но наши, наши действия, все наши действия, они для, должны быть для полного удовлетворения Сикришны. Дживан Мукта значит живя в этом материальном мире. Но все же мы уже мукты. И, как води, такие люди живут в этом материальном мире, но они освобождены от влияния Май и материальной природы. И каждый действие таких людей, не связанные с Кришной все, что они делают, они делают для полного удовлетворения Ши Кришной и такие люди. Такие преданные зовутся дживанмуктами. <coughs> и вот они являются гуру, они являются примером для всех остальных. Дживан Мукта. значит их кришна тату Это у них есть прямое осознание Кришна-сава, и поэтому они дживанмукты. Если мы, и если мы злоупотребляем нашим сознанием, то тогда мы призываем проблемы в нашу жизнь. И вот если мы злоупотребляем дармы, и в этом случае мы так приглашаем проблемы в нашу жизнь. Шила Прабхупат говорит, те, кто готовы посвятить свою жизнь и все остальное Кришна Севе, они чистые, преданные. И в тот день я говорил, те, кто находится в обусловленном состоянии, они никогда не смогут Обрести Кришну так или иначе, мы должны достичь этого уровня ничкинчан. Бхакти и Кунти Деви также говорит, То, что те, кто чувствует ложное эго из-за своего и гордятся своим, своим материальным положением. Their their Об образованиями, еще какими-то материальными качествами, как происхождением и прочим. Mm -hmm. Кунтидеви Кунти говорит только только Ахинчан те, кто Акинчана Ахинч... Бхакти, Нишкинчана Бхакти, они могут Ахинчана осознать Кришна Ахинчана Тату, иначе для других это невозможно. Есть много важных факторов, и это зовется Атма -татва. Без Атма не осознав Атмататву, никто не может начать Кришна-бхаджан. Кришна-бхаджан — это второй вопрос. Первое. Вначале всего, если мы не понимаем Атмататву, то тогда мы не, можем, не сможем понять, что материальный мир не вечен. Это главное. Пока мы не поймем Атмататву науку душе, то не будет вопроса того, чтобы даже начать Харибаджан, те, кто осознали Атмататву их, очень мало. Кто может говорить об атмататве, их очень мало таких личностей, а такие личности очень ред редкие. И вот тот, кто может говорить об о, о Атма-Татве, таких очень мало и еще более редкие те, кто может принять эту татву. И еще, еще даже есть такие, которые могут услышать, но не могут понять, не могут осознать этого. И вот во всем мире это очень редко. редко, где можно найти знание об Атматтатве. Даже если мы найдем, то те, кто слушает, далеко не все могут осознать это. И то есть редки те, кто говорят об Атмататве, Атма редки те, кто слушает, еще среди тех, кто слушает, еще более редки, кто может осознать то, что услышали. Поскольку без понимания Атмататвы никто не может начать. Даже начать Харибаджан. Атмататвы мы должны осознать. И вот можно вспомнить что на Чикете? И вот Ямараджи говорит, на, на Чикете это долгая история из-за панишаты И вот на Чикете хотел отправиться в Ямараджи Ямараджи. Но Ямараджа там не, не было, и вот он три, три дня ждал, когда тот вернется. И вот Ямарадж, когда вернулся, увидел, какой-то мальчик ждет. но тот, кто мог, смог достиг, достичь Ямалая. Где живет Ямарадж, это явно непростой человек. И вот Ямарадж сказал, ты ждешь тут меня три дня без всякого гостеприимства, ничего не ешь, не пьешь. Я чувствую себя виноватым перед тобой. Я хочу дать тебе за это три благословения. И вот что он хотел. Первый он спросил, попросил, чтобы «Мой его одет стал почувствовал себя счастливым, чтобы он принял меня без всяких без всякой неудовлетворенности. А там еще долгая история до этого была. И потом Ямарадж, он второе благословение попрошенное было о том, чтобы узнать мистерию огня. Mm -hmm. Вот Ямарадзе рассказал, что огня, огни, огонь, огонь — это нечто очень сокровенное. Благодаря этому огню весь мир у нас существует. Огни — это Шакти Бхагавана. Mm -hmm. И с помощью этого огня. Огонь он переносит э, подношение полу полубогам. С помощью огня переваривается пища в, нас, в нашем желудке. Огонь пищеварения. Вчера я говорил, что ваше тело состоит из трех, пяти элементов. Вот, и вот и вот наше тело состоит из пяти первоэлементов. И вот все эти различные локи на различных, этих различных мирах. Живут различные существа, обладающие различными телами. Вот огонь, он играет огромную роль в нашей жизни с помощью этого огня пищеварения, например, наша пища переваривается. И Бхагаван Си Кришна в Гетте говорится, что в форме огни вот, Господь, Он помогает нам переваривать э, всю пищу. И вот это мистерия огня повидал Ямарадшина на Чекете. Потом он хотел узнать о мистерии души. Ямарадж сказал, что ты хочешь еще узнать. Тот сказал, что я хочу узнать мистерию души, поскольку некоторые говорят, что после смерти ничего не остается. Кто-то говорит, что душа, она оставляет это тело, потом рождается в другом теле. Я Марач сказал, лучше что спроси что-нибудь попроще. Атмататва это очень сокровенная, запутанная татва. Я могу дать тебе все, что ты хочешь. Если ты хочешь наслаждаться властью, я могу дать тебе власть над всем, над всем миром. Хочешь попасть на небеса, я исполню это. Проси все, что хочешь, но не спасший Баттятмутаттэ. И Гета сказал, что вы хотите дать мне благословения, согласно моей воле, предлагаете мне множество с э, вещей, материальных каких-то э, богатств, но э, давайте потом об этом. Mm -hmm. Вот может кто-то слышал имя Ломошемуни в Махабарате, описывается mm -hmm. его история, вот он. Как, шерсть, он, он очень волосатый. И вот когда из волос выпадает, его один волос его тела выпадает, когда проходит целая юга, его жизнь очень огромна. Но все же она относится к этому, как к чему-то временному. И вот на это сказал, что жизнь она не вечна, если вы... Дадите мне какие-то материальные вещи, то я не хочу их, поскольку вы один из 12 махаджан Тот, у которого есть полное знание о Бхагаватадве. Вот Махадж перечисляет эти 12 махаджан И, и вот Ночикета говорит, и что ты лучший из татвавидов и, и, и у меня есть золотая возможность, возможность узнать об от вас, где я еще могу встретить такого äh, следующего, как вы, столь знающего, как вы. И поэтому äh, äh, прошу рассказать об Аттатматве. Я был очень доволен и начал говорить о Атмататве, о, о, о, атма о мистерии души, как душа входит в материальное тело. Вот он рассказал, как человек появляется, как он начинается, потом растет, рождается, растет дальше, потом, когда вот становится подростком, взрослым стареют и умирают в итоге. И вот Ямарадж сказал, мист... мист... сказал о мистерии души, он рассказывал, как душа входит в тело человека, или мужчины или женщины, растений или птицы. И потом эта душа Проходит через atma, uh, самскара. И the... вот как ветер. Like Он как ветер переносит аромат цветов, цветы могут быть очень далеко, но аромат может доноситься до нас, и также, и также самскара, то есть и тело мы можем менять, но самскары остаются за нами, и плоды нашей кармы они тоже остаются, и мы вынуждены рождаться и умирать, чтобы пожать все эти плоды нашей кармы. А когда это все заканчивается, то... И, ну, когда мы полностью... То есть мы должны страдать или наслаждаться от последствий своей кармы. Никто не может избавить нас от этого. Ни отец, ни мать, ни друзья, ни муж, ни жена. Они не могут избавить нас от плодов нашей кармы. Хорошие или плохие, вся, вся карма. Ну, в общем, все, что мы делаем, мы от плодов нашей кармы должны страдать. Никто не может страдать за нас только тогда, когда мы полностью предаемся лотосным стопам такого великого садгуру, как Чила Прохопада, бахтинод такого, как наша Гурварга, то тогда в этом случае с помощью хариваджана мы можем избавиться от всех этих последствий, от плодов нашей кармы. И таким образом, как аромат цветов через воздух он ну вот, воздух переносит аромат цветов, так и эти последствия кармы нас преследуют. Душа, она вездесущая. Вот в этой шлоке говорится, что душа, они присутствуют везде, но мы не можем видеть. У нас нет столь тонкого видения. И так или иначе, от атма об атме я могу сказать еще несколько вещей. В соответствии с с Панишадой, говорится, что если разделить волос, кончик волоса на тысячу частей, еще каждый, еще эту тысячную часть, еще разделить на тысячи частей, то это будет примерный размер нашей души. Душа очень мала. И вот в Банишадах говорится, вот если кто-то кто хочет понять, как выглядит душа, Какого она размера, душу мы не можем видеть, поскольку атма, если мы достигнем того уровня, то тогда и только тогда, как, как насек это, он мог понять душу, но мы не можем. Хотя мы видим, что наш отец умирает, мать, друзья и прочие, мы не понимаем, не осознаем этого. Мы вроде видим, смотрим, но не видим. У нас нет понимания, и вот в соответствии с Виданта Сутранта Сутра как говорится Гунаталакват. Качественность качественно, это подобно светло. Никак света, подобно, подобно свету, Гунат И когда душа входит в тело слона, он имеет огромную силу, или в тело льва тоже, или когда входит в тело какого-то насекомого. И вот тут шеи очень много Атма, этих особенностей, много качеств, много, ну, в общем, обширная, обширная тема это, если мы поймем. То есть, если кто-то думает, что душа рождается, это неправильно. Душа, она вечна, она бесконечна, она не растет, не умирает, она чинмой. Она... Вот подобная частица света. Кто-то думает, что м, вот когда рождает, рождается живое существо, душа у него маленькая, потом оно растет, и душа тоже растет, но это неправильно. И вот много вопросов может возникнуть. Если душа есть, где? Где же душа? где, где, где, где в, каком, в какой части тела пребывает душа? Она пребывает в сердце, как все тело, Но находится под контролем души, если на, наше тело кусает какой-то комар, то мы сразу чувствуем, вот распространяется ли душа по всему телу, это уже отдельная история, отдельная тема, и вот вопрос, не осознав атматтатву, не осознав, что наше тело не вечно, весь материальный мир не вечен. Все, что у нас есть, не вечно. Мы должны мы, мы короткое время в этом материальном мире, если мы не осознаем это, то весь наш Кришна-баджин, он подобен какой-то игре, как дети играют с какими-то игрушками. Вначале мы должны осознать от после этого мы должны понять, что такое. Кри Кришна Бхаджан, Кришна Бхаджан Он лучший, наивысший И вот я хочу Рассказать о двух Великих Махапурушах Первый Нарахари Слава Винграха И второй Шила Бхакивай Бхав Пуригасой Махарадж Великий И вот Нарахари Слава Винграха Сегодня день его ухода И uh, об их обоих Расскажу о, о, о Шриле Бхактеве Павпури Гусарам день явления сегодня. И вот почему я поделил время Атмататве, поскольку не осознав Атма Таттву, это глупо говорить об этих махаправушах, о ком вот о тот о, том, о, том, о я хочу рассказать, он родился И на той территории, которая в Бахладе, отошла в И вот он вскоре принял прибывший лотосный стоп Шила Прабхупада на его звали. Я много раз говорил о Вани Виграхе. Вани. И и вот Нарахари Сева -миграха. Он Сева -миграха. каждая часть его тела, он всегда, всегда, всегда хочет слушать гурдов Горангимаха Прабху. Даже во сне, в истории Гаудия всего общества, никто не слышал о такой великой личности, как Нарахарис Виграха. Он пришел сюда, в Майяпур, чтобы понять И Я ушел Пабхупада и слышал, он явился в. в какой-то деревне было. не расслышал название Говадана, как-то так. И вот он никогда не, не терял ни секунды времени. И, его... И вот... Наставление Шилла Прахопады было в том, что каждый должен успевать повторять Лакхаринама 64 круга в сутки. Конечно, у всех есть какое-то служение, но 64 круга все равно нужно успевать повторять. И если Uh, uh, такой предник, как Чиламаду в гостевых хороший, грибовой через или еще да, в Если они были заняты служением все время, когда они успевали повторить лакхаринама, и в этом, в этом был вопрос. Нихай грибовой через спрашивал, хорошо. Вы дали наставление нам закончить лак-харинама, но когда мы все это успеем, мы весь день совершаем служение. Ашила Пахопа спросила, а ночью вы что делаете? С другой стороны, это значило, что нужно больше повторять харинама и меньше спать. И без такой решимости, как Хайагри Брахмачари, как, как Садананда Свами, Нарари как Нарахари Прабху. Мы не можем совершать Харибаджи. Харибаджин — это не шутки. Весь день он был занят. Весь наш Горьямат Сарасвад Горьямат общество, оно звало его Мать, мать Гауди Матха. С самого начала он был там, и весь день он запутился о каждом Брамачаре Саньясе. В то время было много молодых. А, в очаре, как Сантош Брамангасова Макараджи. Амангус. Его звали Сантош был в и, и было много прочих маленьких преданных. Он заботился о них не только это, а также он заботился о каждой корове. Гаджиматхи во время Шила было множество коров, он заботился о всех, смотрел, чтобы они хорошо себя чувствовали. В общем, он смотрел за всеми коровами, телятами, чтобы все было хорошо. Он был как мама, мать, мать видит, что если с ребенком что-то не то. Нархари Прабху был матерью Гудиматха. Он мог понять все, что в каждой брамачарисе все, кто что хочет, кому что надо. И вот поскольку они все пришли в Мадха, оставив своих родителей, он был отцом и матерью для всех, Горанг Махапаба не только говорил, но и хотел показать, что я отец, мать, друг, муж, я все и все, все, все для вас. И вот что-то не Мадхи, это было место Чанды Шикар Ачари. Вот, этом... не только говорил, но и делал все. И... Сила «Я был очень счастлив, очень доволен, им. у нас нет такого языка, чтобы описать. И Даже Шила Прохопат или Кешра Гусей не могли пославить должным образом Нарахари Прабху. Даже мой Группат Падма, это невозможно. Его имя Нарахари Прабху. Во всех четырнадцати мирах, что говорить об этом мире? во всех 14 мирах не было никаких врагов этого Махапуруша. Чье поведение, чья самоотверженность, чья любовь, она была удивительной. Если кто-то говорил с ним, Если кто-то встречался с Нарахари Пабу, то не мог забыть его никогда больше. Его прекрасные слова, прекрасный характер, поведение. Он был подобен десяткам миллионов матерей. И даже нельзя было сравнивать его с десятком миллионов матерей. И поэтому Шила Прахупад был очень доволен им. И он дал ему... И вот он поручил ему быть настоятелем всего читания Матха. Шила Прохопат, он проповедовал и был спокоен за читание Матхи. И поскольку есть Тарахари Прабу, есть Винод Бабу, они, он знал, что они позаботятся о всех и каждом. И вот когда Нарахари пробовал, он принимал омовение, ел или спал, никто не знал, никто не видел. И вот после того, как все раздали весь просад, я ну, ждал, пока да, кто-то придет еще пару часов. Если никого не, никто не приходил, он уже после трех ел... Вот он мог отдать свой бросок кому-то, если да, кто-то приходил очень поздно, когда все преданные ночью, вечером... После девяти десяти все уже поели и повторяли харинам и собирались спать. Нарахари Прабху смотрел, чтобы все были наверное, довольны, сыты. И когда на, Нарахари вот принимал посад, отдыхал, ставил, принимал обвинения. Никто не знал. Весь день можно было найти, что он занят служением, не только служением, а также он занимал всех в служении в соответствии с способностями каждого. И вот человек, Бабхапад, был очень доволен, доволен им и однажды наш винуда обнаружил, что Что люди говорят, что я его друг. Он говорит, что люди говорят, что я был другом Нархари Савабигахи Это не так, и это более точно сказать, что он принял меня как своего друга. Это в этом его милость. Что я могу сделать? Я удивлен в виде его настроения служения. Никто не мог э, имитировать на Салава и Однажды наш Винода смотрит из-за такой нерегулярности в еде, он в общем, заболел чем-то его очень ослаб. Не мог даже есть, вот, пить, даже пил воду, когда вода, была работа у него. Вот, вот так, со здоровьем, совсем плохо стало. Он настолько плохо, что даже воду не мог пить. Винода попросил, что он пошел к доктору. Тут сказал, что не может, сказал, что если пойду к доктору, то оставлю свое служение, лучше я оставлю тело, совершаю служение. И вот и когда он не был готов идти к доктору, то Винода он как-то отругал его что ты хочешь а, прославиться тем, что помрёшь в процессе служения. Ты хочешь так прославиться на весь мир. Нет, ты должен не стремиться к славе, а иди к доктору. И вот в итоге он... Вынужден был пойти к доктору с, с Виноды, Винода взял его, а тот очень слаб был, и вот пошел к Борису, Борису. И вот они после какому то известного эротического доктору. и вот такие известные доктора были такие хорошие доктора иведически могли по пульсу определить болезни сейчас спрашивают всякие анализы и прочее. Круг анализы сахара, рентгены и прочее. В общем, кучу денег надо. Но мы видели таких докторов, которые могли по Польше все определить. И вот он проверил и сказал, в чем проблема. И вот он, тут был известный доктор. Творикеш Бабу в Баришале. этот доктор был очень набожным человеком. встал приветствовал, выразил почтение. И сказал, о, ваше пищеварение с печенью, что-то с пищеварением не работает, но не беспокойтесь, я с вами. И вот он дал ему лекарство этот тот выздоровел и после этого наш кешев госаймахараш винада вернулся Он... в Винода... читание Ши... мать когда тот выздоровел и в итоге винада и нарахали прабху они оба пойти идее, даже вернуться были в Майпур. Они подумали, что нужно выразить почтение доктора. Тот, поскольку вылечил, его, и вот они пошли к доктору, сказали, мы очень довольны вашим лечением, и вот хотим вернуться в Майпур. И когда он увидел, что Нарахарий Прабу пришел, тот -то оставил всех пациентов, сказал, давайте я как-то послужу вам. И вот он взял пыль с его стоп. И доктор хотел... И вот этот доктор хотел... Ну, в общем, еще доктор... В общем, ну, доктор еще стар был достаточный, вот он хотел оставить тело, получив милость великого овощного. И вот он прикоснулся к его стопам, и потом лег и умер. Как-то так. Ну, видно, он же очень пожилой был. И таким образом исполнил желание этого доктора, что благословил его перед смертью. И вот когда Серафимов хотел делать, как совершать какое-то служение, он назвал на харипабу и спрашивал у него, как, что сделать. И вот один Бхаммачари, он плохо себя вел. И вот однажды один Бхаммачари... Он как-то поругался, плохо себя вел с, с молочниками, местными этими жителями. Эти обиделись с собакой, позвали еще 200 молочников и пришли его морду бить с палками, ножами, чтобы побить этого бомчаря из его плохого поведения. Ну, вот, хотели любить его, и сила профупада не было там. И когда Нархари узнал об этом, что спасти этого бабоча сложно, закрыл в комнате, сказал и пошел разговаривать с ними. И вот он пришел, с... они очень агрессивны были, сползнули все. И Нарахари Прабху пришел к ним, когда они поговорили с ним, посмотрели на него, их сердце оно расставило. Поскольку Сила Прохопа был в его сердце, то он смог их умиротворить. Будьте уверены, если груды внутри моего сердца, то если кто-то хочет убить меня, как-то навредить, то они ничего не смогут сделать. даже камень моя это трансцендентная земля да, и читанья Матхи все языки кирпичи колонны весь вся пыль это все имеет сознание читано но мы не можем видеть видим это как обычные камни В мотив все все Трансцендентно и на Хари Прабу он тоже трансцендентен so mm -hmm. Mm -hmm. и вот так Мат может быть в гармонии с на Хари Прабу и наоборот mm -hmm. живой пример великого Вишного. И перед И даже если кто-то его хотел убить, то он не, не сможет. И вот, видя Нархари Прабху, они просто видя Нархари Прабху, они все свое дурное настроение, они оставят его до последнего момента своей жизни. Я имею в виду, когда Шила Прохупад оставил свое тело. В 1937 году, ну там, пять, или сколько там, и вот, и из-за влияния Йога ну, какие-то проблемы начались. Нарахари Прабху он не мог... В, в общем, он решил остаться сви с Винодой, с Кешвой Махараджа. <танк _газа> и, и, и вот Винода он жил два нода Гудьяматхи ведя Самити до последнего момента своей жизни. И Винода говорит: я был успешен в том, чтобы проповедовать. Благодаря моему Шикшагуру Нарахари Прабу. Я не могу сказать, что он мой друг. Он мой Шикшагуру. Я столько узнал от него. Я был очень счастлив, очень успокоен. Без всякого беспокойства я был свободен от всяких беспокойств благодаря ему поскольку он о -о -о заботился о Виданту Самити, я был поблагодарил ему проповедовал. И, и это Нара Прабху, потому что он ну, из-за того, что он никогда не говорил Харикатху, но кто сказал, он говорил Харикатху, и маленьким преданным все весь день он совершал различные служения подобно матери. Если он, и некоторые думают, что если он не ездил на запад, для правоповедей он бесполезный. Но, так говорят только апатши и души. тоже никуда не ездили. Это оскорбительно считать, так? Вашнавизм зависит от, от сердца, от какое сердце у нас. Сколько любви у нас есть наши сампрадая, Гаудия Матху, Гаудия Приданам, К Шри Прабхупаде. Харибаджан ⁇ это не вопрос каких-то лекций. Харибаджан ⁇ это вопрос прямого Bajan понимания, осознания. Сколько слез. слез Сколько любви мы можем управлять ради силы Прабхупада и Бхагаван все зависит только от одного фактора. Мы можем, что мы можем сказать, не видя, кто сколько people. чего построил. Только <соединяющие> те, кто из Гауди не внешне, а, а те, кто по-настоящему имеет связь с Гауди они могут понять, что я говорю, не рассказывая никаких историй. И вот этот, он зовется на Рахари мы можем обнять его лотосные стопы и молить его о милости, чтобы у нас было такое же великолепное настроение служения. Сон Сева Виграха. И мы тоже хотим стать таким олицетворением служения Гуру Сева и нахари Прабу. Они не отличны друг от друга, когда Гуру Сева и нахари Прабу — это одно и то же. Никогда. И вот его тело, но ну, олицетворение, служения с самого начала до конца. С макушки до кончиков пальцев он все его тело является олицетворением служения. Если вы будете помнить каждый день, вы достигнете успеха в своем баджане. Сегодня я хочу также сказать о другом великом преданном. Его имя Шила Бхакти Вайбав Пури Махарадж. Он великолепен. Я никогда не видел таких прекрасных ващинов в Никогда не боялся говорить об Абсолютной Истине, и это главное. Я иногда приезжал в майя чтобы участвовать в Дни Явления Моего Гуру Махараджи. видел, он никого не боялся, он говорил об Абсолютной Истине и никогда не стремился к деньгам, к славе, к какому-то дешевому почету. Нет. Он говорил все так, как оно, как оно есть перед всеми. И один чистый вайшнаф может говорить так. Не каждый может говорить, как Шилабакивагав Пуригаса Махарадж. Он не был каким-то сахаджием. Он был великим ващинамом, и вот он родился в Южной Индии, в Арисе, в, в, в, в Барампуре, не совсем Южной, а за Бенгалом недалеко. И э, в 1910 году все признаки его тела, они были великолепны. Имя его отца было Шугриф. В общем, Сугрива отца от звали, и с самого рождения он был необычным, необычной личностью. Урия, Инди, все разные языки. Так много языков. И вот он знал много языков. Закончил образование в... А, это фамилия па па Патнаек была. Назвали его при рождении Нрисимхананда. Нрисимхананда, а точнее Нрисимхопатнаек. Патнаек фамилия. Ему было был четыре брата в семье, он был чет... вторым братом, Four вторым brother. ребенком. Школу он закончил в Барампуре, и после этого ну, хоть, он, он хотел изучать а, а, а, Айверведу. Учился у какого-то известного доктора, я забыл, к сожалению, его имя. И, И вот этот доктор пос... Пос... Пос... предложил ему поехать в Майапу, чтобы встретиться с человеком. Прабхупады Бхактистан, Сарасвати, Он уже к тому времени Харинам получил. И вот э, тем временем, в 1930 году, он присоединился к, э, этим, к борцам за свободу. Today is January. Huh? January, Сейчас январь. Панчами Вот в этой титхи он родился. То есть в возрасте около 20 лет, in, in и вот он присоединился к этому движению Ганди. И когда этот доктор посоветовал, что пригласил его поехать в Майапула, в что там великий Махапулаш сила Пабхупат Бхакти Сарасвати, то он согласился. И в 1936 году, в конце 3 октября, в 1936 году, в 3, -го октября, 3 -го октября, он приехал в Майпу, чтобы получить Даша с сила и когда он получил его даршан, он был восхищен. Он решил продолжить слушать Харикатху и записывать. И вот он начал слушать Харикатху, его настроение полностью изменилось. И поскольку он был ващнавам с Шри Сампаде, он уже был вашнавам такой, вот, с Шри Сампаде. Как я вот говорил в тот день о Венканбате и, и его родственниках, и вот вся семья, отец, мать, четыре брата, все они получили посвящение о, в Шрисамбаде, прошли самскару и и я забыл сказать в Брахмапуре, я был там несколько раз. И вот они, И вот они пригласили меня в Махараса, привел на вот дни явления ухода, И приглашали вот в его храм в этом в Барампури. И там однажды меня пригласили в большой храм в Ганеша. Я спросил, почему туда? Но они сказали, что Шила Пури вот я, я хочу еще сказать, когда он получил Харинаму, Шила Правопады, его имя немножко поменяли Нрисимхананда Брамачаре, его назвали, то вопрос Нарисимха звали, а сейчас Нрисимхананда. Перед этим он еще совершал какой-то баджан, чтобы удовлетворить Ганеша, и он совершает этот баджан, он достиг какого-то совершенства там, обрел ситхи. И so, вот so, uh, October, okay, October он пришел в тридцать шестом году, 3 -го октября к Швили Прабхопаде и 3 месяца до декабря. И, и вот три месяца он имел возможность не слушать Харикадху Шила Прохопаду непосредственно. И и не полностью три месяца, но так или иначе они необычные люди. И вот это времени было более чем достаточно для Андрисимхананны Памачари, чтобы стать великим проповедником. Поскольку в его вечной севе. И таким образом, когда Шила Прахупайт ушел, с этого мира он остался под руководством Кунджады. И вот под его руководством. Он руководил храмом в Мадрасе. В Кабуре, в месте Рамананда Самвата, где происходил. на берегу Гадаври, Рамананда и Махапрабу. Вот они обсуждали философию. И вот он там построил храм. Вот он знал урию, хинди, инглиш, тамилу, телегу. поэтому он был очень эффективным проповедником. Он знал Писание. Он Его характер, все остальное было очень прекрасно. Он говорил о Богот и в Кабу Матхе, Это во время. Вот во время okay. Шилы Прахупада его основали, а потом уже, благодаря усилиям Шилы Мадагасе Махараджа, Рамананда Прабу, Шридар Махараджа. Но потом Он заботился об этом Мадхи его как-то развивал. И он был успешен в том, чтобы он построил там большой над но ну, в общем, он его потом как-то обустроил, ну, расширил. И также он был послан в Мадхи Мадраса, он знал местные языки. И, по желанию, Шилы Прабхупады ушел в то время, но вот он же до этого хотел его отправить, и он от Кунжуда его отправил в северный Бенгал. Там, где место Рупы и Санады. Чтобы основать то место, куда ступали, ступали Шимана Махапрабху, это было желание Шила Павхупады, что там, где Махапрабху, вот по всей Индии, когда он их совершал парикаму там, где он останавливался, where те священные where места, которые он посещал там этот падапит и the... делать. И вот жил там около Малды, Северного Бенгала. И вот, и вот деревня была Рамкели. И, и место Рамкели называлось Махапрабху. Говорил, когда Санатан и Руб пришли, чтобы встретиться с Махапрабу, в 12 ночи, но не... Но они поскольку служили мусульманам, то они переоделись и пришли ночью встретиться с, с Махапрабху. И Джигагасвами Патта тоже был там. Люди спрашивали, почему я пошел в Рамкеле. я собирался идти во Вриндаван. в Вриндаван, вот этот рамкели, если мы туда отправимся, мы найдем Нава Вриндаван. Там Мадан Махан и все другие виграхи. Махапрабху отправился туда, и это было желание чтобы основать там вот эти отпечатки стоп Махапрабху и это все, это все служение было дано Нарисимха Ананди Прабху, Бхакхива Прабхуя Махараджа. и все, все были готовы помогать ему. и И видя ситуацию, он хотел начать свою проповедь по руководством силы Прабхупада и не в Арисе, Андра. В Андрападаше место называется, как-то так, и вот он. Открыл там храм, потом в Исааке, в еще где-то во Вриндаване. Мы видели, как он приходил к моему Грума приглашал его, как они обсуждали что-то. Я помню все эти их лилы, очень прекрасные. И вот он открыл множество храмов и он не хотел давать посвящение кому-то, но в итоге так вынужден был давать посвящение. В, в Пури также он открыл храм во вредовании в Севакунже. Он хотел получить одну землю. И тем временем какой-то немецкий махарадж тоже хотел эту землю получить. И вот, и вот когда этот махараш, немецкий махарадж узнал, что Бхактива Бафпуригасай махарадж хочет открыть храм, там он сказал, хорошо, берите эту землю. He can pay more. He can pay more. Finally, when he can oh, come on. No, no, no. Okay, okay, let take. I can more temples. He should pay temple. Seva kunj. By opening temple, there is seva kunj. Вот watching the deity there. You can what was Saru. И it? вот видео, божество, можно догадаться его в сварупе. И, и, и вот его это, храм прямо напротив ворот Сева-кунды, кунжи. Меня часто приглашали в его храм, я принимал прасад. Это очень прекрасный храм в Арицком. Ари Ари Ари Ари или в, в обрендовании нет подобных храмов. Он сделан в таком арийском стиле. Арийская архитектура. Да. Очень прекрасная, очень дорогая. И вот его проповедь была успешная, поскольку его он был подобен огню. Он никогда не хотел проповедовать на Западе, но в итоге люди пришли и попросили у оставить свое тело вскоре, почему бы вам не поехать и не спасти тех, тех душ, которые находятся на Западе. Ну, в общем, он не хотел, потом как все-таки его говорили, чтобы он ехал и в таком пожилом возрасте. Он решил Отправиться на Запад было время в Италии, в Австрии, в прочих местах в Европе. Он как бы не хотел туда ехать, но по но все равно поехал и и вот много людей как-то завидовали ему, говорили, что зачем он пошел в возрасте поехал на Запад, ну что, ну что, что, что с того? Милость, она а, а, а, а, а, исполняет его, и поэтому он поехал. Почему нет? Это правильно, и вот он поехал. И вот я много вещей вспомнил, о, о нем подумал. Но воспоминания, подобные потоку в моем сердце, я был тем счастлив, видя настойки, как в проповеди. И я готов продаться его лотосным стопам, видя его великолепное поведение, его... его без пристрастия проповедовал везде, даже в домах очень бедных людей, которые даже не могли поесть, заработать себе на еду, чтобы поесть раз в день. Он проповедовал везде, даже в таких местах. Кто столь милостив, как он? Я вспоминаю множество вещей на времени. У нас мало еще могу сказать случаев. Однажды один бог пришел что-то украсть из храма, его был пойман с поличными. И эти преданные хотели побить его. Но Пури Махараш узнал об этом, сказал, не надо бить его. «Видите ко мне!» И вот этот... Да, Привели при к Махараджу. Тот спросил, спросил, «Зачем ты воруешь?» Он «Очень бедная, денег нет, У нас даже на еду не хватает. Если дадут тебе хлеба, ты будешь воровать?» «Нет, не буду». Будешь э, совершать харибаджан, если я позволю тебе жить в храме. В общем, он так остался в храме. Потом Саньясу принял. Не, не буду его имены называть. Сейчас он Саньяси живет в этом храме. И вот подумайте о милости Шилабах. Ивайпав, Пульга Своема Хращи, те, кто критикует его, если будут эти встречи. Встреча с теми, кто критикует, я их побью. Я был очень удачлив, том, что я смог присутствовать в то время, когда он оставлял свое тело. Вот в вираха, в Титхи меня пригласили. Я говорил Харикатху там потом столетие. За юбилей, сто лет не было, меня тоже пригласили, я тоже присутствовал на том празднике. И вот я очень счастлив, что у меня есть возможность вспомнить его. Я прошу прощения у него, простить меня за всевозможные осознанные и неосознанные оскорбления. Молюсь о том, чтобы обрести милость его, чтобы иметь смелость говорить об абсолютной истине, так же, как и он. И у Нархари Сарка... Саркара, Сававикрахи, я тоже прошу милости. Завтра будет Харикатха про Джайдав Госвами. Вопрос, где Самадхи Нарахари Сева Виграхи. И вот Нарахари Севавиграха, его самадхи находится под контролем Давана Мадха. Они построили особое место на берегу Ганги, поскольку Деванада Годи Мадхи — это не столь большое место. И там, в Девананда Годи смотрите, в Деванада Годи, Матхи, см, смотрите, Деванада Годи Матхи можно найти только два самадхи. Один самадхи — Шиллакеша Гаса Махаража, второй — Шиллабама на Гаса Махаража. Все остальные самадхи можно найти чуть дальше. Нужно идти к Ганге, и там есть особое место. Где сама Ти и всех остальных, в том числе Нарахари Севави Грехи.